Всем привет, друзья! Ну вот и настало время промежуточного ТО для моего автомобиля. Буду менять масло, масляный фильтр. Пробег на текущий момент уже 33 тысячи километров. В декабре 2022 года, это было чуть больше полгода назад, я проходил ТО2 у официального дилера. Видео снимал, но, к сожалению, оно не получилось, так как звук не записался, поэтому на моем канале не вышло видео. Вот. Давайте я вам сейчас покажу, какое масло я себе купил. На этот раз я буду заливать масло kia hyundai turbo Syn 5w 30 спецификации вы можете посмотреть здесь ac 5 соответственно также купил масляный фильтр тоже kia hyundai вроде как оригинальный заказывал все на сайте сбер мега market ссылки на данный товар я оставлю в описании под видео друзья также многие много сейчас говорят по поводу того масла которое Заливают наши корейские автомобили. Сразу скажу, я особо не заморачивался, потому что до этого я лил масло Liqui Moly 5W-30. И так как сейчас цены на него очень сильно взлетели, соответственно, пришлось думать о том, чтобы приобрести более дешевое масло. Опять же, данное масло Kia Hyundai вышло намного дешевле. Почему я вообще выбрал именно его? Вообще, я прохожу ТО, так сказать, два раза в год делаю промежуточное и также еду к дилеру. То есть примерно на 7500 километров я меняю масло. То есть заморачиваться и покупать дорогое масло я не вижу смысла, если я не езжу все 15 тысяч по регламенту. Соответственно, данное масло, как говорят, на него очень много подделок, но, естественно, я все проверил. Все с ним отлично, проверяется очень легко, проверяется крышка, надписи, мы видим, что они вдавлены, также крышка, кольцо плотная. сама канистра плотная, также здесь, где написано 4 литра, здесь если приблизить сильно, там видно красные точки, то есть здесь все отлично, принт хороший, также смотрит нервную шкалу. Здесь тоже с ней все отлично. Так что масло оригинал. И будем, соответственно, его использовать. Давайте сейчас я открою также фильтр. Посмотрим, какой фильтр. Также я знаю, что оригинальных их, по-моему, два вида. Сейчас посмотрим, какой этот. Вот. Достает сам фильтр. Сразу можно видеть голограмму. Многие жалуются, что покупая оригинальный фильтр, на них голограммы нет. Здесь видно голограмма Mobis, Hyundai Motors. Все переливается, все отлично. Так, на камеру, наверное, особо не видно. Внутри выбитый значок Hyundai. В целом не будем больше на нем заострять внимание. Сейчас я буду э, по стандарту снимать штатный пыльник пластиковый и Соответственно, откручивать болты и сливать масло. Автомобиль у меня уже горячий. Я ехал по трассе более 100 километров. Поэтому на горячую, естественно, все буду менять. Для снятия фильтра буду использовать вот такой вот съемник. Покупал я его еще давным-давно в магазине. В целом удобный, но не совсем практичный. В плане того, что если сильно перетягивать, то он начинает уже заминать сам фильтр так что лучше не переусердствовать и так берем головку на 17 берем тазик берем доску заранее подготовим чтобы подставить Друзья, коротко о сливной пробке. Вот так вот она выглядит. Когда проходил ТО-2, дилер в бумаге, в регламентных работах написал, что замена сливной пробки. Вот такая вот пробка стоит, и я так понимаю, что ее вообще ни разу не меняли. Явно я за один раз и так вот грани бы не стер. Так что за сливную пробку денег взяли, а пробка старая. Итак, все вы прекрасно знаете, что когда сливается масло, соответственно, в поддоне все равно остается какое-то количество. И оно, следовательно, у вас смешивается с новым маслом. И, так сказать, уже сразу новое масло темнеет. Для того, чтобы минимизировать это, я использую вот такой вот шприц на 50 мл. Приделал сюда вот от системы такую вот трубку, и, соответственно, из поддона я оттуда буду сейчас выкачивать остатки масла. Как правило, там еще грамм 200-300, а то и 500 все равно остается. Также в дилерском центре, когда проходил ТО, мастер слил масло, я говорю, а вы что, не будете, типа, выкачивать еще он? Окей, сейчас выкачу, и в итоге у них шприц побольше, и вот он практически два полных шприца. По-моему, на 100, что ли, у них там миллилитров. Два полных шприца выкачал. Так что советую всем использовать такой вот шприц. Так, Берем шприц, засовываем в поддон максимально далеко, вниз и выкачиваем. Свалый шприц. Так, вот фильтры масляные старый. Кстати, фирма у них разная. Здесь W не помню как называется или M, а здесь Y Yong Dong называется. То есть они по факту как бы одинаковые, просто разные фирмы производители. Для тех, кто не в курсе. Я не заливаю масло в фильтр, я всего лишь только смазываю резинку. Вообще это, говоря, что так правильно. Смазывается только резинка для того, чтобы, соответственно, затянулось все хорошо и плотно. Сам фильтр Масла заливать не нужно. Резинку смазываем и ставим на место. Ливаем масло. все масло залито идем проверять заводить так горит масло ждем когда потухнет все масло прокачалось двигатель работает вроде ровно все отлично. Ну что, друзья, масло я поменял на своем автомобиле. Теперь буду ездить на нем ровно до следующего ТО. Оно у меня будет в конце декабря 2022 года. Это будет уже третье ТО. Буду также делать в, у официального дилера. Скорее всего, буду брать такое же масло, а может быть и у самого дилера возьму. Там уже будет видно. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.